Здравствуйте, друзья! С вами адвокат Анцупов Дмитрий, и сегодня я вам расскажу про свои адвокатские будни. В этом видео вы узнаете, как взять кровь у человека, который находится в тюрьме в СИЗО. Вы узнаете, как происходит выбор дома, когда адвокат сопровождает сделку купли-продажи недвижимости. Я вам расскажу про случаи судебной практики, когда мы судились за пост на Фейсбуке. Ну и также вы узнаете, с кем из своих звездных клиентов я встречался для одного интервью. Поэтому досмотрите это видео до конца. Будет полезно и познавательно. А начать бы я хотел со случая, где мы судились за негативный пост. Ко мне обратился доверитель со следующей проблемой. Он находился в отношениях. Отношения были разные, хорошие, плохие. Были там и скандалы, были и примирения. В общем, в принципе, как и у большинства. Случилось так, что один из скандалов стал достоянием их совместных друзей. Один из их друзей, не знаю зачем, опубликовал на Фейсбуке обличающий пост, где со всеми красками в негативном ключе расписал, какой же мой доверитель плохой, какой он негодяй и так далее и так далее. Данное сообщение пестрило множеством самых интересных эпитетов, то есть в выражениях человек. Себя не сдерживал. Да, там не было прямого мата, не было каких-то оскорблений, но в принципе человека называли мошенником, человека называли приживалкой, что он не дружит со своей головой. Кстати, мошенником у нас является тот, кто совершил соответствующее преступление, предусмотренное статьей 159. И только когда имеется приговор суда по указанной статье по закону, этот человек... Является мошенником. Просто так, голословно, кого-то обзывать мошенником или убийцей нельзя. За это можно понести вполне определенное денежное наказание. Так вот, наш оппонент, будущий ответчик, сделал очень хороший красочный пост. Опубликовал его на Фейсбуке. Его увидело большое количество людей. Там были соответствующие комментарии. Естественно, моему доверителю это не понравилось. Он обратился ко мне, и мы решили выходить в суд. Но первое, что нужно было сделать, это зафиксировать сам негативный пост, всю негативную информацию. Потому что ответчик, поняв, что дело принимает совсем иной оборот, а именно судебный, вполне мог удалить данную публикацию. Что же мы сделали для того, чтобы это предотвратить? Об этом я вам расскажу немного попозже, а пока посмотрите сюжет, как я отправился в СИЗО для того, чтобы взять кровь у моего доверителя. Есть такая услуга, и я обо всем этом подробно рассказываю. Посмотрите, пожалуйста. Итак, друзья, сегодня мы будем получать кровь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 и не знает, что это за замечательное учреждение. А это прогулочный дворик с другой стороны. Везде колючая проволока. И тоже рядом жилой дом. Кстати, из матросской тишины было совершено несколько побегов. Один из них совершил знаменитый в определенных кругах Александр Салонник. Ну что ж, вы посмотрели один эпизод из моей жизни. Продолжение вы узнаете чуть-чуть. Попозже. Сдержит ли администрация э, свое слово? Выдаст ли она образцы крови? А я, тем не менее, продолжаю. Так вот, выход из этой ситуации, для того, чтобы зафиксировать публикацию, следующий. Мы сделали нотариальное заверение скриншотов. То есть вы должны знать, что нотариус, ну, кстати, далеко не каждый, по какой-то неизвестной для меня причине, не каждый нотариус идет на то, чтобы зафиксировать скриншоты. Но такие у меня в распоряжении имеются. Таких немало, найти их контакты при желании можно. Соответственно, мы зафиксировали публикацию. Все, у нас был нотариальный протокол, где было указана дата, время, с какого аккаунта, адреса ссылок и подробные-подробные скриншоты в очень хорошем качестве, все читаемо. Мы обратились в суд, и, как мы и ожидали, как только доверитель получил, точнее не доверитель, как только ответчик получил повестку, он тут же удалил публикацию. Но его это не спасло, потому что у нас было все зафиксировано. Естественно, перед судом мы сделали заключение специалиста-лингвиста. К сожалению, вы должны понимать такую вещь, что логика человеческая и логика судейская, где-то они пересекаются, ну а где-то они абсолютно друг другу противоречат. То есть, если кто-то назвал кого-то дураком, и вроде как очевидно, что это оскорбление, для суда нужно доказать тот факт, что это оскорбление. И самый замечательный способ – это экспертиза лингвистическая. Мы подготовились заранее, сделали ее до суда, ее результаты были оглашены в судебном заседании, приобщены к материалам дела. Но ответчик выбрал для себя следующую линию защиты – а какую, я расскажу немножко попозже, а вы пока посмотрите, как мы искали дом вместе с каналом Сансара для доверителя, в чьей сделке по купли-продаже недвижимости, я принимаю участие. Съемки, друзья, у нас съемки. Насколько вы знаете, я участвую в одном социально полезном проекте.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 Да, да. Ну что, друзья, я надеюсь, вы будете пользоваться советами, которые я дал в предыдущем ролике Вообще, сделка по купле-продаже недвижимости такой достаточно ответственный шаг Поэтому не ленитесь воспользоваться помощью адвокатов Ну а я продолжу свою историю про наш суд с фейсбуком Ответчик выбрал тактику затягивать процесс. То есть он пытался его срывать, не приходил, писал с ходатайства, что он заболел, что он в командировке. В итоге один раз ему это удалось, а все остальные попытки были пресечены. То есть в один момент ответчик пришел без адвоката и хотел заседание перенести на том основании, что у не получилось приехать. Но суд поставил вопрос ребром и Ответчику ничего не осталось, как просить назначить экспертизу судебную. То есть, напомню, мы сделали свою экспертизу заключения специалиста-лингвиста, но ответчика было такое право назначить экспертизу именно судебную. Многие им пользуются, в определенных случаях и я рекомендую, чтобы эксперт был именно судебный, потому что он более независимый. Мы не возражали, так как инициатива исходила от ответчика, все издержки, вся оплата экспертизы была полностью на нём. Друзья, и прежде чем я расскажу, чем закончилось этим, это дело, и что высказали судебные эксперты, посмотрите окончание ролика про тюрьму, и вы узнаете, сдержала ли администрация свое слово, и получилось ли у меня взять кровь, образцы крови у моего доверителя. Друзья, приехали мы получать кровь,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 будут исследовать. Неделя завершается удачно. Итак, как вы поняли, все у нас прошло благополучно, образцы для анализа мы получили, а я тем не менее продолжу. В общем, судебная экспертиза полностью подтвердила наши выводы. Сведения, указанные в этом посте, были порощами честь, достоинства и деловую репутацию истца. Суд вынес решение в нашу пользу. С ответчика была вызыскана компенсация в размере 50 тысяч рублей. Да, к сожалению, наши суды не взыскивают большие компенсации по такой категории споров, но помимо денежного наказания ответчик обязан был написать опровержение, то есть удалить пост, но это он уже сделал, насколько вы помните, и дальше написать опровержение с извинениями. Он обжаловал это в апелляцию, но в апелляции все осталось без изменений. Их апелляционную жалобу мы отбили. И напоследок, друзья, посмотрите следующее видео. Там я вам расскажу про то, как я встречался с одним из своих звездных клиентов. Итак, друзья, мы сейчас идем на встречу с одним из моих звездных клиентов. Это достаточно публичная личность, человек, известный в мире шоу-бизнеса, часто мелькающий на телевидении.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 да, здравствуйте, друзья, здравствуйте, Елена Во-первых, большое спасибо за столь много теплых слов Очень приятно Дмитрий Ансупов-адвокат, три было слова Итак, друзья, полное интервью вы можете посмотреть в отдельном ролике Ссылку я на него дам Если вам понравился формат такого видео Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях Подпишитесь на канал Оставляйте комментарии под видео Я на них обязательно отвечу Ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. До новых встреч!